За что мы любим Али? Там продают всякую ненужную дичь и электронику дешевле. Можно купить и подождать процессор, или вот такую вот RX-у, которая через месяц начнет отваливаться. А еще там продают SSD. С кучей нюансов, конечно, мы про это сняли целых два ролика, но они работают, и именно низкая стоимость активно привлекает пользователей. А там, где воняют дешевой пластмассы и низкие цены, найдется особо умный китаец, который пользуясь скупостью и жаждой сэкономить, продаст вам быстрые SSD на пару терабайт за 2000 рублей. Я, если честно, даже и не надеялся, что наш план сработает, а просто отпустил эти 15 тысяч, заказав твердотельников общим объемом 29 терабайт. Подписчики нашей телеги уже знают, мы собрали самые сливки с сотнями положительных отзывов и по отличной цене. Но что на самом деле скрывают накопители от Xiaomi и Samsung – как узнать настоящую емкость китайских подделок и почему все эти диски достались мне бесплатно. На связи МК, сегодня говорим про паленый китайский флеш, за который Али вернул мне полную стоимость. Поехали! Сегодня в выпуске будет мелькать вот этот ретро ноутбук Gold Star GS520 с 386 процессором и еще монохромным дисплеем из 1991 года, наверное самый старый в моей коллекции. Gold Star, кто не знает, это нынешняя LG. Он полностью рабочий только потому, что внутрь лазили исключительно специалисты. Если вы тоже хотите научиться ремонтировать электронику или начать зарабатывать ремонтом, и при этом сэкономить немало времени, переняв опыт профессиональных мастеров, есть отличная возможность. У известной многим сети ноутбук 1 и ассоциации сервисных центров есть онлайн-курсы для начинающих и уже действующих мастеров. Обучение избавит вас от листания форумов, видео на YouTube и траты драгоценного времени на поиски нужной информации. На онлайн-курсе есть база, чтобы с нуля обучиться ремонту ноутбуков и начать работать мастером на себя или в сервисном центре. Есть прокачка опыта и повышение квалификации, чтобы в 2-3 раза повысить свой доход. Уроки и практика в удобном, упорядоченном виде помогают выработать нужные практики без перегрузки по теории. Плюс секреты и лайфхаки из практики сервисных центров ноутбук 1, которыми не принято делиться в свободном доступе. После обучения вы получите полноценные шаблоны действий для устранения большинства неисправностей современных ноутбуков. Практика в пайке от термофена и SMD элементов до перепайки BGA-чипов. С таким багажом знаний и навыков вы сможете восстановить большинство поломок ноутбуков и выполнять комплексный ремонт, который достойно оплачивается заказчиком. Да, получается не все и не сразу, но для этого есть наставники, чью поддержку и советы тепло отмечают в отзывах участников. Курса. В течение 5 дней для подписчиков «Мой компьютер» действует скидка 10% на любой тариф. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку, вы получите подробную консультацию от мастеров школы и поймете, насколько это обучение подходит под ваши запросы. Ссылочка в описании. При подготовке к этому выпуску мы облазили весь алик, который, быстро сообразив, что наши вкусы достаточно специфичны, начал рекомендовать нам то, зачем мы собственно и пришли. Встречайте! 6 великолепных накопителей. Начнем с этого. Двухтерабайтный NVMe Delanhe NV1 всего за 2500 рублей. И нет, вам не показалось, он копирует наклейку популярного Kingston Nv1. Скажу наперед, тут прям ребята подошли творчески. Идем дальше. Безымянный SATA SSD на 1 терабайт. И по ощущениям, на этой наклейке не хватает надписи VDBlue. Blue. Он также стоит 2500, что близко к настоящим китайским саташникам на терабайт. Рядом с ним особо выгодный вариант – NGFF или SATA M2 SSD Samsung 980 EVO на пару терабайт за половиной тысячи. Владельцы оригинальных 980-х Samsung, думаю, эту коробку уже узнали. Дальше фантазия и наглость Ляо зашла слишком далеко. Легендарный Samsung 980 Pro на 2 терабайта за 3000 тысячи. Наклеечка была ровная, это уже я заглянул внутрь. Кстати, надпись подсказывает, что тут тоже поработали специалисты из Делайхэ. Ну и под конец для тех, кто не сидит на месте – внешние флешки. Вернее, емкий внешний SSD. Вот этот блестящий портабл SSD, скажу вам, выглядит он топ, и это не удивительно, ведь он от Xiaomi. Сделали круто, респект, даже USB-C тут в комплекте. Вы не поверите, но она на 16 терабайт, всего за 2000 рублей. Тут надо быть, конечно, совсем далеким от реальности, чтобы надеяться на такой объем, но да ладно, выглядит убедительно. И последний кейсик, который аж 6 раз на коробке рекомендует надежно сохранить на нем бэкапы, наверное от самого себя, с microUSB 3.0, который все никак не может вымерить. No name с упаковкой вот гейтовского харда аж на 6 терабайт за 1200 рублей. Почему он такой помятый, сейчас расскажу. И начнем с простого. С обычных SSD. Все четыре накопителя бодро рапортуют о свободных терабайтах в проводнике винды, а CrystalDiskInfo не видит проблем, только техническое состояние якобы NV1, как код Шрёдингера. Иногда он здоров, а иногда совсем плох. Но несмотря на красное предупреждение, файлы на него без проблем записываются и потом читаются. Так что поверхностная проверка провалилась. Надо лезть глубже. И тут есть пару методов: первый потребует разборки накопителя или снятия наклейки, чтобы увидеть, какой стоит контроллер. И тут мы обнаруживаем, что все три M2 SSD произведены виртуальной китайской компанией Delaihe. Более того, два фейка Samsung вообще имеют одинаковые демо-платы, которые, кстати, китайцы чистенько продают и с честной емкостью. Смотрите наши обзоры на китайские SSD. Якобы Кингстон вообще повеселил. Китайцы явно что-то перепутали, и он пришел к нам с наклейкой от Samsung. Вот такой level up из Поднебесной. Теперь, когда нам известны контроллеры, если ушлые китайцы их не зачеркали, качаем с сайта Вадима Очкина нужный скрипт под свой. Ссылочку я оставлю в описании. Дальше все просто. Запускаем скрипт, выбираем нужный накопитель, и в выдаче будет вся информация по нему. Интереснее всего было проверить сбойный NV1. Он работает на недорогом контроллере Realtek RL6577. И скрипт не подкачал. Первые два банка определились корректно. Тут достаточно свежая 176-слойная TLC-память от Micron. Каждый по 64 гигабайта. Итого 128. А вот остальные банки — это фейк. Они никак не определяются. Проще говоря, просто не существует, поэтому и не удивительно, что CrystalDiskInfo говорит о критическом состоянии накопителя. Итог. Из двух терабайт на самом деле внутри всего 128 гигов. За 2500 рублей я на эти деньги смогу купить три брендовых SSD, в местном магазине еще останутся деньги на такси. А вот с остальными SSD никаких сюрпризов. Трио как под копирку использует простые контроллеры от Realtek. Фейковых банок памяти обнаружено не было, а вот реальных тут всего две штуки по 64 каждой. то есть они тоже на 128 гигабайт и особо это не скрывают. Память при этом рандомная, может быть и относительно быстрый 176-слойный микрон, а может быть и 64-слойный, который помнит еще MLC диски, начало времен. Фейковый Kingston NV1 выделился, скорее всего, потому, что это якобы NVMe-накопитель. Ну, судя по ключу. Этот стандарт более продвинут, чем SATA, и хотя бы формально требует соответствия количества банков, зашитому в контроллер объему, из-за чего китайским специалистам пришлось нарастить виртуальных чипов памяти. Как итог, подвальные инженеры тут сильно не мудрят. Берут обычные копеечные SSD на 128 гигов, Проживают контроллеры на любое нужное количество терабайт и продают с наценкой в 3-4 раза с любыми наклейками. Хочешь от Kingston, хочешь от VD, а если ты элита, на тебе Samsung. Проверить, что реальная емкость на самом деле около сотни гигабайт несложно. Для этого понадобится AIDA64, в которой есть тест заполнения SSD большими блоками. Наши зрители ее уже знают. Это грубый долгий метод, и тут вся китайская паль ведет себя как и должна. Дешевые безбуферные SATA накопители. Первые 30-40 гигов они все бодро пишут на скорости в 400-450 мегабайт в секунду, а потом бодро летят на уровень флешек с парой десятков мегабайт в секунду. Ну а после записи около 110 гигабайт тест ожидаемо прекращается, ведь писать больше некуда. Мы уперлись в днище. Отличился опять Псевдо Кингстон. Видимо, из-за продвинутых китайских технологий невидимых чипов он обманывает AIDA64 и пишет данные по кругу, показывая идеальный график без падения скорости, как лучшие MLC-накопители. Так что китайскую NVMe Паль придется определять по скриптам Очкина и CrystalDiskInfo, которые рапортует о 100% износе. При этом на всех SATA накопителях с честными двумя чипами никаких проблем нет. Тест AIDA заканчивается на сотни гигабайт. Но с обычными SSD все очевидно. Спасибо продвинутым интерфейсам SATA и NVMe, которые легко поднимают весь китайский мусор на поверхность. Но что делать с внешними накопителями, с внешними SSD, которые подключаются по USB? Надеюсь, всем и так понятно, что никаких десятков терабайт за пару тысяч рублей вы не купите. Но как это проверить? Проводник Windows, очевидно, проблем не видит, а в CrystalDiskInfo и AIDA64 такие накопители не отображаются. Как показали пару дней тестов, с десяток различных утилит тут тоже не помощники. Они бодро рапортуют, что наши флешки вмещают в себя терабайты информации, что, разумеется, не так осложняют проверку еще и крайне низкая скорость записи данных, всего 10-15 мегабайт в секунду. Эти программы направлены на поиск ошибок и они по сути просто записывают небольшие файлы и тут же их читают. А когда настоящее место заканчивается, хитрые контроллеры устраивают круговорот файлов, прям как я в детстве записывал с телека Каспера на кассету поверх Терминатора 2. Нам посоветовали Аксо flash тест она якобы может вернуть реальный объем, но и тут 15 доступных терабайт превратились в 2, что, как вы понимаете, нереально за две рублей. Поэтому деваться некуда, придется вскрывать. Причем сделать это не так-то просто. Китайцы предугадали, что вы любопытные, поэтому они наложили на крышку заклятие, крест термоклея изнутри. Пришлось применить навыки военного инженера и при помощи грубой силы развеять чары находчивых азиатов». Удивительно, как мне в итоге вернули деньги. Китаец же писал, что это запрещено законами партии. Хотя, если он такой умный, мог бы и гайку какую приклеить для веса. Xiaomi это бренд, так что там особо не сопротивлялись в споре, поэтому уже после возврата средств я применил спецтехнику, чтобы доказать теорию волшебной китайской microSD. В общем, внутри обоих внешних SSD оказались обычные переходники для подключения микро-SD-карт по USB, в разъемы которых вставлены эти самые карточки памяти. Я думаю, в интернетах вы уже видели такую дичь, но вот я столкнулся вживую впервые. Стоимость таких флешек на Али 300-400 рублей, то есть на каждом поддельном SSD китайцы поднимают по 500% маржи. Теперь, когда все карты раскрыты, остается самый важный вопрос – как определить подделку на Али? Ведь на китайской площадке развелось десятки всяких про просуперкингов, и среди этого буйства китайского нейминга подделки выглядят вполне адекватно. Разумеется, нужно хоть немножечко ориентироваться в ценах. Настоящие накопители, даже если они сделаны из самых дешевых рисовых контроллеров и отбракованной памяти стоят дороже. За честный SSD на 120 гигабайт придется отдать как минимум рублей 500-600, за терабайт порядка 3000. Реальная стоимость даже самых донных 2 терабайтных SSD не менее 7 восьми тысяч рублей, ну а решения на 4 терабайта редки как единороги и легко улетают за 20 и даже 30 тысяч рублей. Про решения на 30 терабайт я вообще молчу, на авито есть такие брендовые накопители от Intel. Это серверные решения, они продаются по цене пары RTX 4090. Разумеется, отклонения по цене могут быть, но когда продавец предлагает купить 16 терабайт за 2000 рублей, тут вы должны сразу почуять запах поднебесного наедалого однако ценник не всегда честно определяет фейк в моем случае якобы терабайтный VD blue обошелся мне в две с половиной тысячи рублей что близко к честным ssd китайским разумеется с таким объемом поэтому всегда обращайте внимание на сам товар ну и разумеется бренд как я уже говорил мелких продавцов в ssd на али хватает но их всех объединяет наличие цветного принтера, чтобы наклеивать на OEM диски собственные шильдики. Поэтому если видим диск от Xiaomi или Samsung, ищем в интернете существуют ли они на самом деле и как они выглядят. Например, никакого Samsung 980 EVO в природе не бывает. В этой серии есть или обычный 980 или 980 Pro. Присланный 980 Pro ощутимо отличается по внешнему виду от настоящего диска даже по фото в описании. Сравните с оригинальным AEM диском, который я к слову купил также на Али за 13 или 14 тысяч рублей. Я думаю даже не разбирающийся увидит отличия, тут и контроллер больше и есть DRAM кэш. Китаец на его фоне выглядит максимально куцем. У Xiaomi есть лишь один внешний SSD с USB-C и выглядит он абсолютно не так, как китайская подделка. Хотя, соглашусь, тут прям выглядит стильно. Аналогично, проходим мимо дисков, которые вообще не имеют бренда, а на коробке написаны общие слова типа SSD, SATA, диск и так далее. И еще один лайфхак для определения подделок. Используйте поиск Google по картинке. Так как китайцы стараются скопировать наклейки брендов, можно легко найти первоисточник и понять, что DLNH NV1 это закос под Kingston. Кстати, этот SSD таинственным образом больше не продается. Зато появился новый магазин VLID, который торгует ровно теми же подделками под популярный накопитель Kingston. А вот на что не стоит обращать внимание, так это отзывы. Увы, для большинства юзеров проверка SSD заканчивается на подключении к ПК и, как мы уже выяснили, в проводнике будет все как заказывали. Поэтому такие накопители быстро набирают пятизвездочные отзывы, где радостно рассказывают, как они выгодно купили этот мусор и благодарны хитрому Мао за то, что не обманул. Разумеется, бывают честные отзывы от людей, которые сразу же проверяют SSD на запись большим количеством данных. Но их обычно мало, поэтому общий рейтинг подделок легко улетает выше 4 звезд при сотнях покупок. Но что делать, если такой SSD уже на руках? Я не хочу знать, как это произошло, может вы тоже решили получить их на халяву как и я. Разумеется, нужно открывать спор, и желательно не тянуть, у вас есть всего 14 дней с момента, как вы покажете штрих-код на почте милой женщине. В моем случае с четырьмя обычными SSD доказательством являлись скриншоты из скриптов Вадима Очкина и тест AIDA64. Он показывает реальный объем в 128 гигабайт, на что я и давил. С внешними SSD придется прикладывать результаты Fake Flash Test, H2 Test или еще какой найдете, которые хоть как-то определяют подделки, а также фоторазбора, где явно видно, что внутри стоит флешка. По правилам площадки до прихода администрации есть возможность урегулировать спор напрямую с продавцом, но делать этого не стоит. Китайцы отлично понимают и знают, что продают паль и будут строить серьезную мину до последнего. Они будут писать, что произошла ошибка на складе, предлагать закрыть спор с копеечной компенсацией и бесплатно отправить уже правильный накопитель. По правде, они добиваются лишь закрытия спора и вышлют в лучшем случае еще один такой же фейковый накопитель. Открыть спор повторно уже не выйдет, и у вас на руках будет уже два паленых SSD на 128 гигов по цене настоящего твердотельника на терабайт. Также продавцы будут предлагать отправить SSD назад. Честно, обещаю вернуть деньги за доставку. Зайдите в калькулятор почты России и посчитайте, сколько вам будет стоить отправка. Что-то рядом с ценой того же накопителя. А китайцы, разумеется, врут. Али не может вернуть сумму больше, чем потрачено на товар. Ну и разумеется, некоторые будут писать, что покупатель обманывает, и что их накопители полностью рабочие, прикладывая при этом видео, на которые пишут с десяток гигабайт на такие, а иногда и совсем другие SSD. Разумеется, как мы уже выяснили, такие объемы залетают туда без проблем. Они будут писать, что вы пытаетесь проституировать их товар бесплатно, и это вы мошенник, но особо наглые заявлять, что разбор корпуса твердотельника может его повредить и волшебные гиги в этот момент испарятся. Во всех случаях действовать нужно одинаково. Отказываемся от решения продавца, пишем, что хотим вернуть деньги и ждем администрации Али. Не нужно продаванам что-то доказывать и тем более их оскорблять, я только один раз написал особо наглому, который бомбил мне личку что он плохой китаец и не достоин миска риса. Сама площадка против подделок, поэтому представители Али обычно без проблем предлагают решение с возвратом средств. Хотя и могут попросить дополнительные подтверждения. Просто запишите все на видео и лучше без звука. Но раз есть возможность вернуть деньги, не возвращает этот мусор обратно на восток, где выгода продавца? Да, Али быстро банят такие магазины, в моем случае из 6 купленных SSD 2 уже недоступно, и я рад, что внес свой вклад в очистку Алика от фейков. Хотя кого я обманываю, завтра появятся новые, ведь тут дело в количестве продаж. Для самих китайцев простейшие SSD на 128 гигабайт и микро-SD флешки на 64 обходятся в копейки, а продают они их после перепрошивки с бешеной наценкой. За пару недель подвох определяют далеко не все покупатели, а идут спор вообще единицы. И даже с учетом возврата средств, особо трудолюбивым китайским фейкоделам такой бизнес явно выгоден, раз магазины подделок, Растут как грибы. В общем, надеюсь, это было забавно и познавательно. Следить за нашим творчеством и IT-новостями вы можете вконтакте и телеграме. А за подписку на телегу мы разыгрываем вот эту вот чудо-мать со встроенным мобильным i7, если, конечно же, YouTube подкинул это видео вам быстро. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока.